Первого ранга награждается медалью за на знаменование 140-летия Иосифа Сталина. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой праздник сегодня празднуем? это понятно, но почему его, почему его переименовали в буржуазной России? Как вы думаете? А он День защитника Отечества так и назывался? В Советском Союзе? Да. Нет? Нет. А как? Он назывался? не так назывался? Да, я не знаю. В Советском Союзе назывался День э, Советской Армии Военно-Морского Флота. Совершенно, совершенно верно. Я родился позже. Ну только надо же историю-то знать, наверное. Да. И, и тем не менее, теперь вы знаете, и как вы думаете, почему буржуазная Россия он называется по-другому теперь? Потому что она теперь буржуазная. Совершенно верно. Следовательно, интересы какого класса будет защищать наша армия российская теперь? Ну, я думаю, что прежде всего она будет защищать наше отечество, а потом уже интересы класса. А что такое защита отечества? Ну, прежде всего, это защита интересов нашей страны на международной арене. Э, ну, наверное, Скорее всего, не страны, а народов в первую очередь, Но защита должна быть. Да, да. Ну тут надо понимать опять же, к какому классу принадлежит у нас власть в нашей стране, чтобы понять, в чьих интересах, как, интересы какого класса будет защищать наша армия российская, а у нас разве нет? Классы сейчас в России. А, а как же? У нас есть капиталисты, есть наемные работники, разве нет? Ну так всегда было. Ну не, не совсем не всегда. всегда. Да, Я думал всегда. В царской России было гораздо больше классов. Да? Ну, был купеческий еще, наверное, класс. Ну, это уже было а совсем давно. Переименовали в бизнес, переименовали ну, в бизнесмены они теперь. Ага. Купеческий класс теперь бизнесмены? Ну, да, наверное. Понятно. Но, тем не менее, все-таки, вот как вы думаете, все-таки э, наша армия будет защищать интересы подавляющего большинства жителей нашей страны или все-таки меньшинства? То есть класса капиталистов. У еще большинство. Ясно. Спасибо большое. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему этот праздник, мы, естественно, все знаем, как он называется, почему его переименовали в буржуазной России? Ну, потому что как бы не хотят вспоминать. Вроде бы это день создания советской, именно советской, именно красной армии. Его создали в трудные годы, когда наше государство было... Новое молодое советское государство было в опасности и ага. как бы ему выступал вроде как конец без новой армии. И почему его переименовали? Потому что вроде бы, вроде бы, сейчас государство у нас другое, строй другой. То есть получается, что подмена понятий Получается подмена вот. понятий, да. Ага. Ну и еще такой вопрос, а, который вытекает из всего вышесказанного чьи интересы будет защищать и защищает наша армия? Сложный, конечно, вопрос. Но армия вообще должна защищать интересы народа интересы государства. А сейчас, получается, наша армия, если что-то, то она защищает интересы правящего класса. Совершенно верно. Следовательно, о простом народе, наверное, говорить не приходится. Ну, прежде всего, она будет защищать интересы буржуазного государства. Наверное, так. Да, я согласен с вами в этом вопросе. Отлично, большое спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Все мы знаем, какой праздник мы сейчас отмечаем. Но э, вопрос номер один: почему его переименовали? То есть раньше он назывался по-другому, вы, наверное, знаете? Да, я считаю то, что нынешней власти неудобно э, праздновать день э, кра красной рабоче крестьянской армии, <coughs> и ей приходится переименовывать это из армии, которая защищала революцию, в армию, которая защищала отечество. И удобно э, перекрасить флаги меня защитника отечества с красных, действительно, красной армии, на триколор, который э, ей в принципе удобен, ей э, Соответствует торговый флаг Российской империи В принципе, вот нынешняя Спасибо, ну и тогда у меня еще один вопрос Чьи интересы у нас защищает э, нынешняя российская армия? Ну, интересы трудового, интерес капитала Интересы компрадорского капитала который сейчас ныне соответствует э, армии То есть, получается, подавляющего меньшинства людей Не интересы трудового народа Полагаю, да Спасибо большое. Добрый день. Парочку вопросов у нас к вам. Да. Скажите, пожалуйста, праздник, который мы сегодня празднуем, всем понятно, как он называется, но хотелось бы спросить: почему его переименовали в буржуазной России? Просто, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Почему этот праздник вот сейчас называется именно День Защитника Отечества? Почему его переименовали? Потому что буржуазная власть. Выступает под трехцветным флагом белогвардейцев и власовцев. Под этим флагом она может защищать только капиталистическое отечество, а никак не социалистическое отечество, которое защищали красноармейцы и краснофлотцы. То есть абсолютная подмена понятий произошла? Произошла не просто подмена понятий, а спекуляция на народной памяти о подвигах героев, воевавших под красным флагом за советскую власть, за нашу советскую родину, теми, кто проиграл, от красноармейцев и краснофлотцев и в гражданскую и в великую отечественную. Ясно. Ну и третий вопрос. В принципе, вы уже на нем ответили. Но тем не менее подведем итог. Чьи интересы будет защищать наша российская армия. И защищает, соответственно. Современная. В буржуазной России, в буржуазном обществе армия защищает интересы господствующего класса, то, то есть, есть класса капиталистов. Подавляющего меньшинства. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам. С праздником и вас.